серии смотри я такое впечатление что э, твои сестры что-то задумывают да очень похоже Сделаю а вот что я хочу украсть эту собачку я очень хочу ее украсть программирую ее и она будет вокей будет слушать только меня вот что мы сделаем, ага. я возьму твои все игрушки и спрячу их у себя дома. Когда они уйдут куда-то, когда они уйдут куда-то, ты будешь спать. Они угу. а я потихоньку возьму твои все игрушки и отнесу их к себе. Да, конечно. Потому что они могут у тебя в любой момент их, их украсть. А если они будут спрашивать, где игрушки, ты скажешь, что ты не знаешь, где эти, эти игрушки. Это хорошо? Да, конечно. Ладно. Уже а... вечер. Пора домой. А, девочки, я приготовила вам рыбку. А, а, мама, смотри, что мне Стелла купила. Моя новая подружка. Ох, такие классные кружки. Хорошо, ребят. А Стелла, вот тут, я как вижу, пикник устроили? Um, да, я как раз собиралась убрать это. Нет, можешь оставить. У нас тихий, спокойный двор. Никто ничего не украдет. Um, um. Понятно. Um, хорошо. Ладно, девочки, идемте кушать. Да, мама, идем уже. Я украду ее. Обязательно ее украду. Ага. Ребята, начинайте кушать. Да. Ура! Я пока. пока что буду отдыхать. Пока, девочки. Да, конечно. Эх, я поеду спать. Я тоже, пожалуй. А, а я украду собачку. А, ты что сказала? Нет. Спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Поздно ночью Стелла пришла, чтобы собрать игрушки, иначе красавица бы их украла. собачка О, собачка, где же моя собачка, а, так, нужно будет украсить собачку, а где она, ее здесь нету, а может быть она упала, а, очень странно, нигде нету собачки, хотя может быть мне приснилось, что она здесь, может ее на улице оставлю Улья, такой пикник. Ну, где же моя собачка? Где же она? Нигде ее нет. Нигде нет собачки. О, нет. Где моя собачка? Что ты кричишь, красавица? Я не могу найти собачку, которую я хотела украсть у Башинки. Какая еще собачка? Какой собачки здесь не было. Я хотела украсть тебя. Эй, отдай мои очки. Отдай. Отдай. Хочешь что-то, дай Отдай. Замечья. Мои счастливые очки отдай. А -а -а. Хватит орать. Пусть красавица отдаст мои очки. Счастливо она их украла. Что значит украла? Мои дети никогда ничего не воруют. Заметьте, я ходил сюда очка, с очками. Я сейчас а она меня их украла. Стопа, посмотри, пожалуйста. Эй, нет, нет. нет. Тоже нет. Семейка. Семейка Адамс. Забыл добавить. Теперь у нас будут очки. Ну, вернее, у меня. Спрячь их тут. никто не узнает, вам теперь там только два часа ночи. Ах. Ладно, можно будет пока что немного походить по двору. Тогда я обязательно потом усну. А? Рекс, почему ты плачешь? Мои очки, красавца их украла. А, я обязательно пойду посмотрю. А. А, прости, Мафия, а, ты все равно спишь. Пишу лучше родителей, чтобы они знали то, что красавица вор. А. Вот твои очки, я Спасибо. нашла их в тайном локове. Родители, красавица. не говори, я пожаловался Джеку, но он сказал, что ни из них дочек никто не ворует. Я обязательно расскажу, Р... Джек должен знать, то, что красавица украла очки. Я слышала то, что красавица сегодня что-то задумывала, но я не могла понять, что именно. Я обязательно тебе не Она вышла и сказала, что ищет какую-то собачку. А, точно, сегодня Стел покупала собачку Пушинки, поэтому. Сейчас а, Красавица всегда завидует. Красавица всегда завидует девочкам, у которых есть такие модные игрушки. Она, наверное, хотела ее украсть. Я обязательно все расскажу Чеку. Ладно, до, до утра. Пока. Пока. Интересно. И спокойной ночи. Спокойной ночи. Интересно. Где же Джо? А Джо до сих пор со своей семьей и парнем была в, в, в развлекательном парке. <связь> Там была вип комната и можно было там отдохнуть и поспать. Так классно. Вот именно. Может быть останетесь завтра еще здесь? Зачем идти домой? Здесь гораздо лучше. Здесь классно. еда. Тем более здесь бесплатные напитки. Вот именно. Пиво. Кому пиво? Ух ты пиво! Тому пиво. Ему нельзя пиво. Ты чё? Мне, пожалуйста, три кружки. Да, конечно. Четыре кружки пива. Будешь? да вы что, издеваетесь, что ли? Еще одну кружку пива. Простите, но у нас уже нету. Тогда коктейль какой-нибудь яблочный. хотя бы этот. Пожалуйста. Ночи, ребята, мы да, спокойно. Э, Макс не допил свое пиво. <свист> Блэ, плохо. <свист> да, да, да. так <свист> опять Наверное, не шатается. Например, гуляй по папку. Своим домом возлюблено. Никого не было. Никого не было. Я с кем не могу познакомиться. Буду горевать на своей горке. Что-то мне не спит. Пойду во дворе побуду. У -у -у. А, Рекс, привет. Привет, Белла. А, я слышала то, что тут кто-то плачет. Нет. А, я слышала то, что у тебя нет пар. Ты в этом уверен? я записался на диктофон невзкая белка будет весело если я сегодня своим дружкам это покажу может быть и для тебя пару найду если ты хочешь эй сок-то отдай эй тут пустая пачка Пойду наполню лимонадом. <связывая> Может быть, хватит уже отдыхать. Вы мне поспать не даёте. А. Ой, Какая разница. Ты всегда успеешь уснуть, а мы нет. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Уже утром. Джек, Джек, поспайся. Что такое? Так с ней целую ночь поспать не давали. Красавица вор. Она хотела. Нет, нет, нет. Красавица не вор. Она спит, как младенец. А, сегодня у Рекса она украла очки. И она хотела украсть собачку у пушинки. О чем ты говоришь? Может, ей это все приснилось? А, нет, нет, не могло присниться. Это было по правде. Красавица Фор. Ах, я тебе не верю. Ах, мне никто никогда не верит. Что мне а, ну, с кем же мне теперь быть? С кем же мне теперь быть? А, Рекс? Рекс. А -а -а. А -а -а. Что, где, когда, где пара? А? Тихо, успокойся, у тебя нету пары пока что. <гас> Если ты хочешь, то я могла купить бы твоей парой. Хорошо. <гас> Пока. Пока. А, Наконец-то <гас> наконец мы теперь сделать. Наконец-то мы теперь сделаем. Продолжение следует.